Я раньше не любила тишину. Оставшись наедине с собой, я чувствовала все, тону. Внутри, звенящей пустотой, кричали страхи, боль, обида, разочарование, гнев, гордость и непонимание, куда приду, смысл какой. Безрезультатны все мои старания и следом жалость, стыд и самобичевание От этих чувств и мыслей, где найти покой? Всегда пренебрегала тишиной. Пыталась справиться, крепилась, кричала «всё сама смогу!» И заполняла жизнь людьми, событиями, суетой, Чтоб не было свободной и минуты никакой, Чтоб только не услышать тишину не позволяла оставлять себя одну, и не заметила я, как ушла ко дну. И там, в кромешной, донной тьме, в тяжелой, вязкой тишине, смолилась Богу. Иисус услышал и пришел ко мне, поставил на ноги и пригласил идти с Ним по воде дорогой. Теперь в светящейся и теплой тишине Ловлю его чудесный нежный шепот. Без капли осуждения заходит он ко мне. Я счастлива, его любви так много. В той тишине Иисус ведет рассказ О том, как мир был сотворен И раскрывает тайну, что мы любимое произведение Небесного Отца и все, что происходит с нами, не случайно.